Так, в, дне, в условиях, где съемки говорят, слишком темные, но все равно я скажу два слова. Сегодня 24 декабря 2016 года, что-то где-то мелькает. Мы с ребятами едем в школу на соревнования. Как соревнования называются? Осенние Осен... Соревнования, <соревнования>, <соревнования> называются «Осенние старты». Понятно? <соревнования> Семейные. <соревнования> Семейные старты называются. Семейные лыжные. семейно лыжные старты. Так, это у нас, ага, сфокусировалось. Это столовая номер один. А это у нас прячется, стой! А, вот так вот, прячется стартующий вскоре Анатолий. И его чуть не сшивно метеорит. Какой-то партизан. На улице минус 15. Мы стоим на остановке. На стекло брызнуло, Максим, ну что-то там На остановке остановке. элеватор. Ждем автобус, чтобы ехать в школу. Пап, на да? Так, вот мы сели в автобус и а поехали. Ждали долго, потому что по субботам автобус уходит по-другому, у Я не, любо... не любуюсь, а делаю, делаю запись. Что ты говоришь? Старте, старт, все, идем на старт. Вперед! Выходим красиво. Можно там можно пойти. Ну, а я не знаю, куда идти. Меня ведите, Толя. Идиок, на улицу. Максим первый. Надо Выходи. на стадион. Иди быстрее. Так, Толик, Толик, там еще есть. А ещё он закрыт. Толя, все сюда идут, иди. Ты что с Я лучше знаю. Быстрее иди. Не топай, а держи лыжи одной рукой. Вещи я одной рукой держу и несу. И ты также неси. Евгений, привет. И выше ноги не отвлекайся. А, смотри, это Женя. Стар через Что? Выходим. Идем. Так, все пошли на построение. Да. Я делаю видео. Для истории. Вы в каком классе-то? Мы во втором. В? В. А, вы в В? А что я вас не знаю тогда? Да. Yeah. <сёк> а вы в каком? Тоже во втором В? Yeah. Да. Да? <сёк> не знаю. У меня в ВКонтакте сделана группа. Yeah. И я туда выставляю видео всякие, фото. Yeah. А! Ух ты! Вот это да. <сёк> а, попробуй. А, одевай, одевай. Да. И я что поделаю? Сейчас одену да. А ты почему без варежек, Максим? И правильно нужно одеть Эти палки правильно Одень варежки, пожалуйста И вот мы тихим сапом Идем на стадион Так, шагай вперед Тихонечко, Толя, не, от, не отвлекайся И я тоже вся на лыжах иду как на себя повернуть -то. нет не знаю как себя сфоткать ну ладно идет впереди максим уверенным ходом Толя за ним ручками маши так то ли поднимаемся и я иду сразу лыжня лыжа одна у меня немножко покусанная досталась но зато мне нравится крепление ончик такие Как в детстве на валенках раньше были так Ничего ноги-то все у меня помнят, оказывается. Я думала, уж не встану. Надо было свои те лыжи взять. Советские-то. Здесь такие же, нисколько не лучше в школе. Так, идем, идем. Я иду, иду. Догоняю. Выключаю камеру, все. Вон, дед Мороз, видишь? Сейчас, за Максимом, как Галина Леонидов на команду, когда ты сидишь, за говорю, за нет. Соревнования в полном разгаре. Стартанули все. Первый, вторые класс. Серешок. Сейчас ты займешь первое место. Но там в ямке свалка. Все попадали. Но не суть. То ли меня резко обогнал Максим. Вообще впереди где-то там бежит. Вообще не знаю, где он бежит. Надо приблизить. А я думала, я задохнусь тут. А я иду хоть, хоть чай пить на ходу. Такие лыжники все. Короче, у них сегодня семейная лыжня. Я в том числе. Все, снял. Все, да? Выключай. Давайте еще раз. Вот тут у нас кухня солдатская, полевая. И чай горячий. Ой, Галина Леонид, а. Горячий, да? Я, я пришел четвертый. Четвертый пришел? Молодец. Очень хорошо. Умничка. Так, Галина, Ле, Леонидовна, а вы какая пришли? Я. Я да. самая первая. Два слова пришла. для прессы, пожалуйста. Для С какого конца только непонятно, да? Я пришла. А я нападена еще? Да, три дня. Да-да-да, да-да-да. Анатолий у нас стоял первый раз на таких длинных лыжах. Да ему еще длинные попались, их не надо было одевать Он же на горных лыжах катался, а эти-то путаются вот так. Кое-как. Но прошел. Застрял в сугробе Да, и говорит, я просто так не сдамся. Прошел, молодец. Так что вот. Умничка. Почему? А, ты... а у нас не было такого договора, чтобы менять что-то. Наказание три дня, Да, Толя? И горячий. Смотри, смотри как я снимаю. Смотри, огонь. Смотри, огонь горит в полевой кухне. Вот солдаты такой кухни всегда варят кушать. дрова дровами, да? Видишь, дрова лекарствуют. Вот. Класс. Живой огонь. Солдатики, видишь, приготовили нам чаю сколько много. Да. Очень здорово. Я очень довольна! Опа, Аалечка, я... ты... Что? внизу! А, внизу даже пламя, да? Вырывается! Сломано Нет, там просто это... Поддувало! Толя, дай мне ручку, то я не поднимусь никак! Опа.